Просто красную взял. Ебанул зачем? То есть тупо, черт, тогда уже глянец лучше. Он, блядь, стоит три раза дешевле, блядь.